Как вылечить гриб без осложнений в домашних условиях? Здравствуйте. Чтобы вылечить гриб в домашних условиях без осложнений, мало знать, сколько нужно пить воды лично вам. В зависимости от вашего пола, возраста и уровня здоровья, как минимум. Такое видео на моем инстаграме уже есть. Нужно знать, когда пить воду правильно. И полезный совет диетолога от меня. Вам воду нужно пить целый день. Иными словами, круглые сутки. Если вы ночью решили отдохнуть и не пьете воду, то ответ на вопрос что будет если заболел ребенок будет высокая температура и токсические осложнения если заболел взрослый будет еще хуже вы до утра можете не дотянуть может развиться острая дыхательная недостаточность и продолжать лечение гриппа вы уже будете в госпитале Но важно еще и воду какого качества пить всего один стакан неправильно подобранной воды может нарушить ваш уровень здоровья об этом вы узнаете в следующей публикации на моем инстаграм не забудьте поставить на это видео лайк и поделиться со своими друзьями.